как заработать в интернете и вообще можно ли заработать в интернете друзья если вас этот вопрос интересует и вы хотите получить на него правдивый ответ живого реального человека смотрите данный ролик до конца и начинайте зарабатывать добрый день я Игорь Черноусов, я менеджер каналов youtube для себя я решил вопрос как зарабатывать в интернете нашел специальность профессию навык приобрел сейчас зарабатываю вот видите могу позволить себе выехать в лес и продолжай, как ни странно работать вот это вот и есть специфика интернет заработка хотя поверьте друзья ничего просто не бывает к заработку в интернете я пришел не сразу и шел достаточно долго почему дело в том что люди которые начинают зарабатывать в интернете в зрелом возрасте очень часто не могут начать это делать быстро я очень долго метался по разным сетевым компаниям, переходил из одной замечательной компании в другую компанию, из одного проекта в другой проект, скупал там кучу различных курсов, мануалов, кейсов и так далее. Чем только не пробовал заниматься, да. И был даже такой период, что я хотел вообще бросить. Почему? Потому что я тратил, тратил, тратил, тратил деньги. То есть деньги шли в интернет, а не из интернета. И получалась ситуация, как в анекдоте, Хочешь начать зарабатывать в интернете? Выключай компьютер, иди и зарабатывай. Вот я хотел выключить и идти зарабатывать в ре, опять в реальную жизнь. Потому что очень долго работал именно в реальном традиционном бизнесе. Но меня держало мое окружение. Я очень благодарен человеку. Зовут его Роман Шляхов. Рома давно зарабатывает в интернете. И у него это классно получается. Вот Благодаря Роману я... Решил дать себе еще один очередной шанс, попробовать заработать, и этот шанс увенчался успехом. успех. чему зарабатывает Ромоч? Я вот вспоминаю один с ним давний разговор, и Роман сказал следующее, что Игорь, я вот знаю, что меня это будет, вот эта вот цель, которая я поставил, она реально осуществима. Есть, есть такое библейское выражение, сейчас я понял. Просите, как и получено. То есть Рома знал, что вот эта цель это его, он ее заслужил. Но он говорил что мне нужно просто время чтобы дойти до этой цели то есть вот это и есть секрет успеха причем секрет успеха наверное во всем то есть человек выбрал цель и идет к этой цели он знает что она достигнет он он знает что потребуется время и усилия чтобы этой цели достичь у меня цель была такая размытая то есть, заработок то есть, деньги вот это не цель когда я смог найти любимое дело в интернете опять же, мне тут повезло то есть у меня уже сформирована цель конкретная тем, чем я зарабатываю мне нравится и поэтому стало все получаться и я сейчас уже не метаюсь никуда я вот двигаюсь в направлении любимого своего YouTube. друзья, мне бы хотелось бы чтобы люди, которые смотрят этот ролик они подумали, что он какой-то рекламный что я там кого-то куда-то заманиваю, зову и так далее Поверьте, заманивать и звать куда-то за руки тащить Ничего хорошего от этого никогда в конечном результате не получается И не надо это делать Этим самым вы портите свою карму И другим людям даете нормально жить и зарабатывать То есть этот ролик я снимаю для людей взрослых есть этот ролик не для молодежи, то есть, чем больше молодежь понашибает шишек на пути интернет-заработка, тем лучше для них, потому что это будет опыт хороший, он однозначно пригодится. А для людей в возрасте биться головой о какие-то деревья уже не надо, то есть нужно именно зарабатывать, и это важно, чтобы вот именно получился какой-то первый результат в плане заработка, чтобы люди поверили, что зарабатывать можно. Почему? Потому что м, у интернет-заработка очень хорошая перспектива. Все, кто это не понимает, мне вот вас жалко, потому что в интернете все больше и больше появляется денег, и <coughs>, дальше будет еще больше. И нужно эти деньги оттуда уметь извлекать. Плюс, э, плюс Одним из плюсов интернет-заработка – для взрослых людей является то, что, понимаете, какое бы ни было ваше физическое состояние, вот вы можете зарабатывать в интернете. То есть вас уже, например, там на реальную работу какую-то не возьмут, там скажут, извините, вам там уже за 45 идите, там, гуляйте. А в интернете вы можете зарабатывать. По нашей жизни иметь какой-то устойчивый источник дохода, это очень важно. Ну, вот на этом такое вступление лирическое я закончу. Теперь о практике. То есть чем же я вам могу помочь в плане интернет-заработка начального? Я вам могу помочь благодаря замечательному сервису, на который я тут относительно недавно, скажем так, относительно недавно раскопал. Это российский интернет-сервис Diamond Profit. Diamond Profit Center. Вот так. Специально не употребляю слова ⁇ компания ⁇,⁇ проект ⁇ это именно рекламный сервис. Почему это важно, я скажу чуть позже. Чем хорош этот сервис? Хорошим следующим, что в этом сервисе каждый, подчеркиваю, каждый, без разницы, новичок, ты, там, продвинутый пользователь, может найти нужное для себя. Я сейчас говорю именно для новичков. Вот Что получит новичок от этого сервиса? Вы получаете возможность начать зарабатывать без вложений. Ну, Точнее, без вложений реальных денег. Вкладывать вам придется. Придется вкладывать труд и время. То есть чудес не бывает. Одно из двух. Либо деньги вкладываем, либо вкладываем труд и время. Регистрируемся бесплатно, проходим бесплатную регистрацию и начинаем трудиться работниками. Выполняем нудную, но несложную работу. То есть просматриваем чужие ролики, чужие сайты, активность в социальных сетях и так далее. Если сейчас кто-то мне скажет, о, это уже избито, везде эти буксы, везде эти почтерики, это не заработок, вообще полностью согласен. Но с этого вы можете начать. И как ни странно, проект русский оплатит, как зарубежных крутых проектов. То есть платят очень хорошо. То есть где-то за 10-15 дней, работая там 1-2 часа, вот так, вы выйдете на начальный капитал которые затем можете вложить в этот же проект, то есть инвестировать в себя и начать уже зарабатывать на следующем этапе. Значит, какой же следующий этап заработка? Это заработок на партнерской или реферальной программе. Друзья, вот чтобы вам не говорили об интернет-заработке, зарабатывать в интернете можно. Либо вы продаете себя, свои знания и свои навыки, либо вы продаете знания и навыки других людей, вот, а это, поверьте мне, очень сложно делать, потому что вот навык интернет-продаж это серьезный навык. То есть этому люди очень долго учатся. И, мягко говоря, не у всех получается. То есть не все продавцы, особенно интернет-продавцы. Еще сейчас появилась такая неплохая возможность, это заработок в инвестиционных проектах. Но это. Тоже все серьезно. И если мы говорим о новичках, у которых еще нет никаких денег, некуда, нечего инвестировать, да? плюс инвестиционные проекты – это не те проекты, которые вам там предлагают там, десятки процентов за один день. То есть чаще всего это проект – это рулетка. Вы туда деньги вложили, и неизвестно, получите что-то или нет. То есть тут Повезет, не повезет. Это не инвестиция, это какая-то русская рулетка. Вот. И, конечно, очень важным методом заработка – это, конечно, заработок на реферальной программе. То есть реферальная программа сейчас есть практически в любых проектах. И умение строить свою реферальную структуру, собирать рефералов, привлекать людей к себе – это, наверное, самый важный навык для интернет-заработка. Если вы чувствуете, что вам это тяжело, хотя понимаете, чтобы… Понять, ваше это или не ваше, нужно попробовать. То есть, если у вас уже вот в голове там сложилось, что вы это не сможете, вот это вам тяжело будет. Но по-любому нужно пробовать. То есть, поверьте, глаза боятся, руки делают. Вот, Заработок в реферальной программе Diamond Profit Center, это отличная, вот я сейчас еще раз повторю это слово, это отличная возможность научиться это делать. Почему? Потому что в Diamond Profit Centre заработать на реферальной программе очень просто. Здесь э, работают особенности этого проекта. То есть какие-то особенности. Как я уже говорил, это рекламный сервис. То есть когда вы приглашаете людей в ну, Diamond Profit, и они вам говорят, да у меня уже есть свой проект. Замечательно, что у вас есть свой там проект. То есть Diamond Profit Центр, это не противовес вашему проекту, а это помощь вашему проекту. То есть в каждый проект нужно приглашать и вот нужно вам в основной проект привлечь людей, пожалуйста. В этом вам поможет Diamond Profitsent, потому что это рекламный сервис. Он позволит раскрутить ваши сайты, ваши ролики, через которые в ваш основной проект пойдут люди. То есть Diamond профи это рекламный сервис, это сопутствующий инструмент раскрутки чего-то. Поэтому очень много людей с радостью этим сервисом пользуются и будут пользоваться. Второй плюс этого проекта в рефералке, он очень демократичный. То есть вход от 3 до 100 долларов. Разброс приличный. Каждый может выбрать, что это своя. А очередной плюс, то что реферальная программа очень щедрая. То есть пригласили одного человека, отбили сразу все свои деньги. Ну, поверьте, это не везде так. вот Плюс что я вам могу предложить. То есть я вас приглашаю не просто в этот проект, да, в никуда, как вот во многих проектах. Я вас приглашаю к себе, свою реферальную команду. А я своих не бросаю. Мы, русские, своих не бросают. Своим рефералом я дарю, естественно, подарки и бонусы. Знаю, что многие приходят ко мне только из-за этих бонусов. Потому что стоимость этих бонусов в десятки раз больше, чем те деньги, которые там люди инвестируют вот. Но самое главное, я помогаю своим рефералам в каком плане. Я им даю все инструменты, которые необходимы для привлечения. И учу этими инструментами пользоваться. Каждую четверг у меня живые вебинары. То есть мы сейчас говорим о и дальше будем вообще говорить о трафике, о привлечениях. И вот сейчас я делаю такую, не скажу, что рекламную акцию, но чтобы как-то вот людей поддержать, особенно людей, которые вот в возрасте, которые еще ничего не заработали, как-то поддержать, чтобы они внутренне успокоились. Потому что, понимаете, почему у людей что-то не получается? Потому что они волнуются, То есть получится у меня, не получится. То есть люди дергаются, какое-то внутреннее напряжение. Вот хотите, чтобы что-то получалось, нужно расслабиться расслабиться, тогда все получится. Поэтому, чтобы народ расслабился, я делаю такую вот гарантию. Если вы, даю такую гарантию, если вы в течение месяца сами войдя на 3-долларовый пакет в Diamond Profit Center, не приглашаете за месяц ни одного человека, выполняет мои инструкции, которые я даю, делая то, что я спрошу, если вы не приглашаете, вот для меня это, конечно, вообще какой-то ну, нонсенс, ну, нереальная ситуация. Все равно, что сейчас возьмет, мне тут что-то в руки упадет, там, курица какая-нибудь жареная с неба. Тут, конечно, птички летают, но они все живые, не жареные. То есть, ну, нереально это все. Но если такое случится, я вам ваши 3 доллара возвращаю на баланс. Вот. Такая поддержка с моей стороны. А те люди, которые мне поверят, те люди, которые заработают, вот заработав первые деньги, это очень важный такой психологический шаг. То есть вы увидите, как это все работает и поймете вообще, ваше это или нет. Это вот тоже очень важный момент, то есть даже не то, что заработать первые деньги, а понять, то есть получать от этого какой-то кайф, то есть нравится вам это или не нравится. Вот э, это вы все можете прочувствовать, работая в сервисе Diamond Profit Center. И я вам, естественно, помогу. Есть, если у вас есть желание начать зарабатывать в нормальной, честной компании, в хорошем коллективе, нажимайте вот на кнопочку Вступить в команду, либо на ссылочку, которая под этим видео в описании. Проходите несложную регистрацию. Вот. Как регистрироваться, как начать э, выполнять задания, все есть у меня видеоинструкции на канале. Если какие-то вопросы, пишите в комментариях под этим видео, пишите мне в скайп, я буду помогать и буду отвечать. Вот. Жду всех на вебинарах, ссылка на вебинары в описании данного видео. Все выдохнули, успокоились и начали зарабатывать. Всем удачи, до свидания.